Всем привет! В этот раз я хочу узнать, правда или ложь. Я не знаю, о чем игра на самом деле. Три слова чаще всего встречаются в надписях во всему миру. I... Это I love you. Ну, думаю, что правда. Нет? Три самых часто встречающихся надписи слова. Это Made in China. Ну вот, теперь мы знаем. А давайте посмотрим. А, вот вы сейчас тоже вот а, с друзьями там поиграйте, не знаю, с родителями. И узнаете, правда это или ложь. Тут 350 вопросов, но мы дойдем, наверное, до 50-го. В общем, правда ли, что каждый день земля становится на 100 тонн тяжелее? Я жду, пока ответить. Хотя нет, лучше нажимайте на паузу. Мне кажется, что это ложь. Потому что... ЧЁ? Земля становится тяжелее за счет космической пыли, ежедневно оседающей на ее поверхности. А мне показалось, что нет. Потому что... Все, я второй раз неправильно ответил. Дельфины спят с одним открытым глазом. Нет. Да вы чё, за совсем что ли? Два полушария мозга дельфины спят не одновременно, а по очереди пока одно спит, другое бодро стоит, затем они меняются ролями. Не знала. Алладин был китайцем. Ну, нет, он, по-моему. Блин, я не знаю, там что-то какие-то арабские, что-то там. Да елки-палки. Если прочесть оригинал тысяча и одной ночи, то сказка об Алладин начинается словами Алладин был маленьким китайским мальчиком. Ай, Алладин китаец. Правда ли, что у летучих мышей прямоугольные зрачки? Да, по-моему, как у всех. О, правильно. Ну, один хоть раз. Ладно. Только у кос, овец и осьминогов прямоугольные зрачки. Надо запомнить. Правда ли, что касатки это разновидность акул? Я не знаю, что это. Ну, может быть, правда. Нет. Это разновидность дельфинов. Самое популярное слово в мире это мама. Самое популярное слово это iPhone. Поэтому нет! Я отправила правильно! Нет, ну на самом деле, самое популярное в мире слово это окей. Окей, Google, продолжим. Существует ли смертная доза шоколада для человека? Да, и, по-моему, это 3 килограмма или 5 10. Ну, ну ладно, даже если так. Правда ли, что акула является самым смертоносным существом в мире? Смертоносным? Ну, не только, но тогда Нет? Ах, ну тут спросили, смертоносный или нет Я ответила, да, правда Ну что за нафиг? вот Это неправильное предложение Это не я, неправильное Самым смертоносным является самка малярийного комара А, это та, которая вот огромная Вот знаете, вот такие комары Правда ли, что если солнце погаснет, то Земля сможет жить без него? Вообще-то нет, потому что отключится интернет, от электричества и все. Земля погибнет через 8 минут и 20 секунд. Че, это даже просчитали? Ну, вообще-то да, и там, там еще же это, типа, будет холод. У взрослого человека 300 костей. Мне кажется, они не меняются, но почему именно 300? Мне кажется, нет. Да потому что, блин, ровно так не бывает. Прежде не только к 25 годам А, ну все-таки, кстати, было 300 костей Ну ладно А что с ними становится, ломается что ли? Теряются Потерял случайно Ежик носит на спине яблоко, чтобы его потом съесть А мне кажется, он просто куда-то его тащит Просто как на запас ну, мне кажется, нет Ну, судя по логике этой игры они, они продумывают, что дальше будет Поэтому ложь И я ответила верно Уносят его для того, чтобы избавиться от блох, соком, который выделяют из яблок. Что-то какие-то они нелогичные. Ладно. Аисты могут засыпать на лету. Мне кажется, засыпать на лету могут торлы. Ну, аисты нет, мне кажется. Нет? Ну ладно. На лету до 10 минут. А вы можете спать? На, на, на лету. Смотрите-ка, милые черепашки. А правда ли, что мы и чей милые? Правда! Продолжим. Зеленый цвет вызывает чувство голода. Мне кажется, нет. Ха. Чувство голода вызывает красный цвет. Там да, мне кажется, что цветы это все брехре. Правда ли, что ленивцы преодолевают до 100 метров в минуту? Не. Ну, вопрос с подвохом. Но... Потому что предполагается, что ленивцы они вообще не двигаются. Поэтому я отвечу правду. Блин <смех> До трех метров а -а Ай, блин Вы меня спутали Этим самым Ай, вот, блин Правда ли, что кошка была королевой В одной стране мира Ну, вообще, да в... ой, Блин, на самом деле Это была первая собака В Норвегии Черт Ну, их же посчитали там В Египте, Думал про Египет вопрос Правда ли, что медвежонка Тедди назвал в честь Теодора Рульвизета? Чё? Ой, блин. Извиняюсь. Мне кажется, нет. Там же по истории какая-то девочка его нашла. Это правда. Просто, просто вот аргумент. Отличный аргумент. Ладно, правда ли, что от крысы... О, что крысы смеются от чекотки? Чё? Если крысу начать чекотать, то она начнет смеяться. Ините его нафиг. Женатые мужчины выше неженатых. Э, Вообще-то нет. Чё? Да вы издеваетесь. Средний неженатый мужчина на пару сантиметров ниже среднего женатого. Будем знать, существует ли боязнь, чущей. Ой, опять и дебилизм. Я думала, тут научное прям будет прям все с аргументами. А тут, тут и додумки, тут и свои мнение, Поэтому это дебилизм. Ха, конечно же, есть. Пар, пенте, чё? Пентерофобия Возможно стала причиной многих анекдотов Но на самом деле это ведь расстройство Когда человек просто не в состоянии общаться С тещей или с Продолжу. Продолжу. У 21 позвонок Я не биолог, я не могу знать 7 позвонков Как у человека любого другого Лекопитающего Знаете, у нас 7 позвонков Научная передача на канале Лимми Фокс. <смех> ну, почти. Правда ли, что в одной из стран мира люди живут на кладбище? Ну, такое вообще возможно. Допустим, в Китае там же много все-таки людей. Как бы... <смех> Нет. Ну, ладно. Живут на огромном кладбище. А, и точно, я хотела ответить про... Ну, блин, промахнулась. Ну, ладно, ну вы знали, что я правду сказала. Самые старые модели в мире, выходящие на подиум, всего 40 лет. Кстати, да, вот я видела. Да, чё за блин? Ладно, это не самая старая модель. Правда ли, что сумма всех чисел в рулетке равна 666? Нет. Чё? Попробуйте сложить. Ну ладно. В Норвегии все, все настолько воспитаны, что всегда уступает место пожилым людям в транспорте. В Норвегии есть транспорт? Норвегии не принято, у... а я правильно, не принято уступать место пожилым людям. Считается, что тем самым ты показываешь свое физическое превосходство. Почему у нас не так? <с> <с> Поехали в Норвегию, друзья. Собираем мне донат на на Норвегию, давайте. <с> Правда ли, что меню ресторана грязнее, чем в туалет в нем? <с> Что? На меню ресторана или кафе в сто раз больше бактерий, чем в туалете. Мойте руки. Че? О, дебилизм. Совы не могут двигать глазами. Ну это, кстати, да, потому что они головой крутят. Ну, да, то же самое. Куалы это разновидность медведей. Ну, может быть. Нет. Ну, ну ладно. <смех> Мухи очень плохо видят. А ты что сейчас издеваешься просто, потому что они прям вообще <сих> быстро летают. На самом деле со зрением умом все хорошо. То, что они глухие, это правда. А, ну, то есть я могу хлопать и ничего не будет. А вам будет. <сих> Жевательная резинка переваривается в желудке 7 лет. Насчет этого не знаю. Ну, раз нас учителя предупреждают о таком, я нажму ложь. И это было правильно. 7 лет. Ничего себе. Та жвачка, которую я съела в третьем классе Она уже переварилась <с> Кролики могут смотреть только вперед Нет, по-моему, они в бок смотрят Че? Ай, ладно Папарацци в переводе с итальянского Звучает фотограф Ну, вообще-то да Назойливый комар <с> Рыбу могут менять свой пол а просто так. Нет, они не могут. А, нет. Могу поспорить с этим? Нет. Потому что у них вообще пола нет. Поэтому они не могут его поменять. Ай, блин. Пол разный. Разный этот, как его, блин. Поронем. Или как то называется слово? В общем, однотипный. Один год жизни собаки равен всем годам жизни. Человек. Может быть. Я не знаю. Самая сильная мышца у человека это мышца руки. Вообще-то нет, это язык. А, я правильно ответил. У бегемотов розовое молоко. У них вообще же нету молока. Чё, это правда? Вот опять же аргументы. Красавцы. У куклы Барби нет фамилии. Вообще-то была, по-моему. Барбара. Ну чё? Бар... Так я же ответила правильно. Полное имя всем известно. Барби, Барби, Барби, Барбар, Мелефицент, Роберс. Ну я же сказала, то, что там да, есть у них... Почему? Ладно, срок годности мёда три месяца нет. Мёд никогда не портится. Я верно сказала. У осьминога нет сердца. У них есть сердце! Я же сказала правда. П Почему? Ладно, арахис и орехов. Это правда? Идите вы нафиг, а? Фанта придумали немцы. Ну, это я не знаю, поэтому... Ну, вот это... Правда. Яблоки, картофель и лук имеют одинаковый вкус. Ну, может быть, э, создателю этого приложения... Ха, <с> если я отвечу, что ложь, конечно. По объему пресной воды первое место занимает озеро Мичиган. Да, что географичка говорила об этом. Че... Чё... Верблюда накапливают воду в горбах. Нет. А там вообще же нету воды. Где-то там. Биг бен часы. Да ладно! Я отвечу вот этой вот рукой. И это неправильно. Это колокол. Молоко для кота лучшее лакомство. Че, неправда, да? Да, конечно. Ну тут дебильное какое-то приложение. Оно не хочет мне объяснять тоже. Это правда, да. Большинство ответило неверно. Шариковая ручка не может писать в космосе. Ну, это да. Потому что там говорили, то что типа карандаш берите. Что такое? Корова единственное млекопитающее, которая не может прыгать. Ну, вообще-то, по-моему, она может прыгать. Да. Страусиное яйцо варится быстрее куриного. Нет, оно ж больше. Я правильно ответил. Да ладно. Кряканьук утки не имеет эхо. Может быть, да, имеет. Может, не имеет. Не знаю. Кто хочет, может остановить просто и прочитать. Поэтому я быстро листаю. Чтобы быстрее закончить. Но тут 51 вопрос, я хочу. Что-то решила на 55 ответить. Использование мобильного телефона во время заправки автомобиля может стать причиной взрыва. Что? Кто, кто, кто такое может додуматься о таком? Если игральную карту бросить достаточно быстро, она может ранить человека. Но может быть. Нет! Ой, золотая рыбка не в состоянии помнить что-либо дольше трех секунд. Но это да. Да что за... Через месяц рыбка об этом помнила. Злопамятная какая-то попалась. Лондон самый дождливый город в Европе. Да. Подождите. Может нет? Питер. Нет. Один из самых сухих герридов. Любой человек может не спать больше недели. Нет. <свят> в Индии пьют чая больше, чем в любой стране мира. Мне тоже это кажется неправда. Хотя, фу, Не знаю, просто отвечаю, чтобы... Чтобы... Э, э, мне написали, вы лошара. Это неправильно. В Мексике больше половины родившихся людей рыжие. Нет. <связывая> Даже не в Шотландии, это какая-то там страна была, я не помню У однояйцевых близнецов <связывая> разные отпечатки пальцев. <связывая> что за пошлые вопросы? <связывая> боже мой, я же ответила ложь, боже мой самый, самый дорогой город в мире это Токио Я не думаю, что он самый дорогой, ну ладно Нет, все-таки ложь, да Моск... Москва? Ребят, не едьте в Москву. Там дорого все. Все дети рождаются дольтониками. Ну, если тут приложение говорит, говорится, да, это правда. И даже без объяснений. В Индии нет обезьян. Нет. У немецкой обчарки синий язык. Я не знаю, поэтому я ответила ложь. Единственная собака, у которой язык не розовый, а синий чау-чау. Ух ты, теперь вы знаете больше. Самые быстрые сухопутные насекомые – тараканы. Так, что-то я заигралась. Поэтому, так, это был последний вопрос, который я отвечу. Самые сухопутные насекомые – это тараканы. Нет. Хотя, правда или да? Правда? Нет. Что первым ответится? Неправильно. Самые быстрые насекомые – тараканы. А, я все-таки ложь ответил. Вот, в общем, у меня камера садится. Всем до встречи! Это была Лими Фокс. Если вы, вы это захотите еще посмотреть подобный ролик с этим вот приложением неправильным, может быть и правильным. Я просто не знаю, как с ним еще спорить. И, и поставить лайк этой записи, я тогда пойму, что, что вам нравится, что мне нравится. Ну. ну, если вы не подписаны на канал, можете подписаться. И с вами была Лими Фокс. Пока!